С фарфором повторилось то же, что было с другими китайскими изобретениями, такими как порох, компас и книгопечатание. Европейцам пришлось изобретать их заново, потому что китайцы ни с кем не делились со своими знаниями. Секрет изготовления фарфора был разгадан Йоганом Бёрдгером, придворным алхимиком саксонского короля Августа Сильного. После того, как король отдал прусскому королю целый полк гусар в качестве платы за китайский сервис, он предложил Петкеру найти способ изготовления фосфора. Как и многие другие алхимики, Петкер занимался поисками философского камня, с помощью которого якобы любой металл превращается в золото. Проделав многочисленные опыты, он сумел изготовить фарфор из Месенской глины. Правда, в отличие от китайского, он был не белый, а коричневый. В Месенском замке короля Августа Альбрехтсбург была устроена первая фарфоровая магнитура. Здесь Беткеру наконец удалось изготовить и белый фарфор. Сначала фарфоровую посуду можно было видеть только во дворцах и домах знати. Только. В 1707 году мессенский фарфор впервые появился в продаже на Литцикской ярмарке. В дальнейшем фарфор сохранил как художественное, так и прикладное значение. Наряду с посудой для повседневных нужд из фарфора изготовляли статуэтки, сервизы и другие изделия, эскизы для которых делали крупнейшие художники и скульпторы. Так, например, с Ломоновским заводом в России сотрудничали крупные художники, а в 20-е годы нашего века на нем работала целая плееда мастеров. Созданные ими фарфоровые изделия ныне представляют большой редкостью и экспонируется во многих крупных музеях мира. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки.